Всем прекрасного дня, а возможно и вечера смотря кто в какое время будет смотреть мой видеообзор. в этот раз я буду разбирать небольшой дозаказ по шестому каталогу на 21 балл и давайте посмотрим с вами что же входит в этот заказ смотрите вот такое вот классное средство универсальное мне заказали это у нас с цитрусом мятное масло артикул 30 219 данного средства. Оно эффективно удаляет загрязнения, содержит антибактериальный компонент и обеспечивает гигиеническую частоту твердых моющих поверхностей. Рекомендовано для мытья кинолеума, кафеля, плитки, ламината, паркета, керамики и многого другого. Не составляет пятен, разводов и не требует дополнительного смывания. Бережно относится к коже рук. Такое вот классное средство. Есть в нашем ассортименте. В них заказали два шампунь. Новинка против перхоти успокаивает раздраженную кожу головы и снимает зуд, восстанавливает здоровый баланс кожи головы, подходит мужчинам и женщинам. Артикул 2767. Это новинка у нас текущего каталога. Ну и уже многим полюбившийся гель для душа витамания. Арбуз дыня. Артикул 2875. Классный ароматный гель. Сама им пользуюсь, очень нравится. Также у нас всеми любимый малиновый мильфей Гель для душа. А нет, это у нас жидкое мыло для рук, извиняюсь. Артикул 1911. Артикул Ну и, конечно же, мыло для кухни, устраняющее запахи 5 в одном. экзотические фрукты, аромат данного мыла. Мыло убирает неприятные запахи, мягко, эффективно моет и не сужит кожу рук. Артикул 30215. Есть у нас еще вот такое вот тоже мыло для кухни, цитрус, цветочно цитрусовый микс. Артикул данного мыла 30-200. И рефрешер для одежды и тканей с ароматом лаванды и бергамота. Кстати, классная вещь, устраняет неприятные запахи с одежды, действует как жидкий утюг. Если ткань тонкая, не слишком плотная, Немножко побрызгали данного спрея, провели руками под ткани и все. Ткань как разглаженная. Удобно брать с собой в дорогу, когда нет под рукой утюга. Классная вещь. Берите, не пожалеете. Код 30289. Себе я взяла вот новинку попробовать. Шампунь. Так, Это у нас шампунь-бальзам. Защита от солнца. Обладает кондиционирующими свойствами, делает волосы мягкими и шелковистыми. Буду пробовать. Артикул данного шампуня 10.082, объем 150 мл. Это новинка следующего каталога. Так как я являюсь вип-консультантом компании Faberlic, я могу новинки заказать за две недели до начала следующего каталога. Как стать вип-консультантом? Приходи ко мне в команду, и я тебе очень подробно расскажу. И как ты раньше всех сможешь пользоваться такими классными продуктами нашей компании. Новинка текущего каталога Мисс Кинни. Это у нас ночной крем для лица. Артикул 1372. Данный кремик мне заказали. У меня в прошлом заказе были данные, данная серия. И сейчас заказали. Также есть новинка в текущем каталоге серии Ботаника. Это у нас сыворотка для волос 7 в одном. Питание, восстановление, брез, глазкость, термозащита, мягкость, легкое расчесывание. Артикул 10084. Объем 30 мл. Но я себе заказала также еще новиночку следующего каталога. Это у нас каталог начнет действовать с 8 мая. Такой вот классный крем-уход для интимных зон. Любым Девушкам, девочкам, женщинам незаменимый продукт. Артикул 2887 данного кремика. Буду пользоваться. Вот один молодой человек мне заказал. Бальзам после бритья. Объем данного бальзамчика 75 мл, артикул 8139. Бальзам после бритья быстро впитывает, увлажняет и ухаживает за раздраженной бритьем кожей. Не оставляет ощущения липкости. Вот такой классный бальзамчик после бритья. Из серии 8 элемент. мне вот заказали такую панцелярную вот водичку кстати водичка классная постоянно я пользуюсь беру дочке очень нравится артикул 1244 и большой большой объем у нее 300 миллилитров надолго очень хватает еще в нашем ассортименте есть такие классные салфеточки мягенькие вообще обалденные для уборки по дому Они антистатического действия ими легко убираться вытирать пыль что пыль обратно не осаждается размер 30 на 30 сантиметров артикул 910 432 такая вот классная салфеточка вот заказали мне помаду для губ перламутровую артикул 40 797 вот я думаю так видно ее цвет женщина одна берет все не может подобрать свой цвет но пользоваться нами пользуется но ищет какой-то идеальный сама не может понять что и вот такой бальзамчик из серии малиновый мельфей артикул 2566 бальзамчик для губ Ну и, конечно же, с этим заказиком мне пришло еще три купончика на скидку 50% по следующему каталогу на продукты из тех серий, которые участвуют в акции. Вот такой вот у меня получился классненький, небольшой, с новинками, с текущего каталога и новинками следующего каталога заказик. Ставьте лайки. Пишите комментарии, на все отвечу. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока!